только что заехал в банк банк попросил у них забронировать мне монет по одной гривне вот такой вот они мне дали мешочек или довез я вам скажу копец. сколько весит к сожалению он не запаянный потому что сказать что и у них проводятся ревизии и периодически вскрываются все вот такие мешки и скрываются даже мешки вот такие запаянные то есть я не знаю, зачем это делать, А неужели они думают, что стоит их пересчитывать или еще что-то? Что в таком мешочке я планирую найти? Ну, мне бы хотелось, конечно, каких-нибудь монет. Хотелось бы монет в каком-нибудь супер классном штемпельном сохране. 2004 год я собираю, там 96. -й. Не знаю, будет ли что-то попадаться или нет. Ну давайте попробуем. А потом их нужно будет куда-то собственно здесь. Надеюсь, так. Будем это все разбирать и тратить. Он даже есть какая-то бумажечка, что 2000 mm -hmm. Что мне пригодится? Мне пригодится какая-то крышка. Вот есть такая штуковина, сюда можно будет вот... складывать какие-то монетки и ну, давайте пробовать. Вообще, это монотонная работа, конечно, которая, ну, не всегда от нее кайфуешь. Еще третий. И обычные, обычные монеты. 12 Чаще всего, чаще всего, конечно, лучше брать с собой какую-то команду, которой можно посидеть, поболтать и одновременно что-нибудь перебрать. Ну, вот с остатками штемпельного блеска есть некоторые монеты. Вот, так и все, монеты уже пошли в разнос 2001 Лучше всего, конечно, штемпельный блеск Хочется Конечно, хочется какие-то э, Старого дизайна В штемпельном блеске найти монеты Ну, пока есть а пока месте я э, не наблюдаю их. Вот есть и сохран такой обычный 2003 год. Чего-то супер-хорошего супер я не, не вижу. В принципе, какой-то гарантии, что эти монеты не перебирались заранее, у меня тоже нет, потому что мне кажется, Национальный банк еще эти все э, монеты мог, у э, меня кажется, был 2004, а не 14. На, национальный банк на каком-то этапе Может пересматривать, что-то Перебирать, он с остатками штемпельного блеска Одиннадцатый год Вот, я вам не показал так. Тут, конечно, целая пачка Блин, целая пачка Целых тысяча Монет, это довольно долго Можно, наверное, Час-два Перебора Монет. Так, ну буду уже, знаете, так брать жменями и хотя бы по годам смотреть. Десятый год. Ну, кстати, что-то юбилейных я не вижу. Может тут их нету. пятый. Ну, в плохом состоянии. То есть это не положить себе в альбом, который вот я разыгрываю на 15 тысяч. В таком состоянии, конечно, не хочется монеты в альбом класть. 14 тоже 5 О, какая-то первая юбилейка попала. Смотрите, безумно плохого в качестве состояние. Но все равно юбилейка с каким-то покраснением. Вот смотрите, она, видимо, хранилась в такой среде, что натянула на нее или грязь просто отлично. Ну, одна юбилейка уже неплохо. Одна из тысячи, скажем так. Это знак того, что, возможно, эти монеты не перебирались. Ну, может и нет, не знаю. Итак, я перебрал где-то половину этого пакета. Отложил, кстати, все со старым дизайном. Не так много. Вот это вот э, те, которые отложил. И что получилось? Одна монетка 60 лет. У нас победы в Великой Отечественной войне. В плохом состоянии. 2004 года. Раз, два, три, четыре, пять монет. Пять монет. 2004 года, но состояние тоже не огонь, штемпельных нет, ну, есть просто обычные изобиходы, но тоже не очень много. 5 штук нашлось. Остальные монетки тоже отложил, просто в хорошем каком-то состоянии, там, ближе к штемпельному, вот, ну, интересно еще вот остаток, который надо перебрать, наверное, сделает паузу, передохну, что-то так сзади. Так, ну что, я перебрал тысячу монет номиналом 1 гривна. Всего лишь одна юбилейная попалась в не очень хорошем состоянии, но, по крайней мере, одна есть. Но это э, такая новость, которая меня не огорчила. Я на, про, почти в самом начале я ее нашел. Потом я начал перебирать те монеты, которые есть э, и делал акцент не на юбилейных монетах, а именно на состоянии монет то есть на том чтобы был у них штемпельный блеск и смотрите что мне удалось найти монета в идеальном штемпельном блеске 2001 год действительно такие монетки можно откладывать себе в коллекцию и я думаю приблизительно по цене я бы оценивал потому что из 1000 монет всего 2 монеты в штемпельном блеске 2001 года но ну, гривен в 50, в 60 я бы оценил. Потому что действительно сейчас не так просто достать целую пачку монет. Тысячу монет именно старого варианта. Вот, такую, вот, вот такая замечательная монетка попалась. Просто я очень рад. И вот еще есть. Чуть похуже состояние, но тоже... Тоже такая с ну, Остатком штемпельного блеска Тут наверное сейчас не так видно Как на предыдущей монете По монетам, монетам других годов Вот 2003 год Тоже штемпельный блеск Смотрите как лучше бегает Их кстати гораздо реже Меньше монет Я не делал подсчета Сколько конкретно монет Вариантов Старого дизайна но довольно много я отложил именно в хорошем состоянии, которые просто будут лежать, там штучек 5 монет 2001 года. По 2004 году действительно монет довольно много, 15 штук у меня нашлось, но состояние прямо хорошего штемпельного действительно я не обнаружил. То есть монетки есть, они все из оборота но прямо огненный такой вот сохран, который хотелось бы положить в коллекцию не мытый, не начищенные, а вот именно как я показал вам да, с лучиком, таких монет к сожалению, к сожалению нет вот там есть с какими-то остатками, здесь даже, даже камера не сможет передать то, что, то, что я отметил много было 11 года в хорошем состоянии то есть, в, со штемпельным блеском, который можно откладывать к себе в альбом. Я показывал альбомы уже до этого. Вот такие альбомчики. И вот они у нас будут вот здесь вот, собственно, размещаться все года. И так, также, видите, 2001, 2002, 2003. Вот первые более-менее я еще нашел да, в хорошем таком огненном состоянии. Но дальше вот надо посмотреть. 95, 96 штемпельном блеске. Думаю, это будет крайне сложно найти. А, сложнее, чем а, 2004. Ну, будем смотреть. Так, что еще можно показать? 2005 а монетка в таком вот приятном состоянии. Видите, лучик бегает. И тут, конечно, видно, что какой-то скол на монетке есть. А, что можно сказать? На самом деле, эти монеты производились а, таким способом, что они падали друг на друга, бились. И монета могла пролежать в мешке и не даже не было быть в обороте, но на ней есть какие-то э, моменты производства. Так что, я думаю, это можно простить. Вот монеты других годов. Вот 2003 год. Но, в принципе, приятное состояние. Можно их протереть ваткой со спирта и убирать сразу к себе в коллекцию. Никакой паста, гоя, ничего не натирать, ну, не стоит. Я думаю, просто помыть, чтобы не было какой-то какой грязи. А дополнительные какие-то инструменты я бы не применял. Может быть, ну, как, какой-то вот, ну, спирт, думаю, нормальный, нормальный формат. Это 2004 я уже показывал. То есть из 1000 монет вот отложил я порядка там, 20 монет, которые можно положить в альбом. И еще порядка где-то 30 монет, которые более-менее хороший сохран, которые перспективе можно будет также вот людям предлагать на обмен это четырнадцатый год э, и так далее то есть разные годы 11 год очень странно что никакой юбилейки не, не найдено но ну, в принципе у меня юбилейные монеты были из копилки так что я не сильно по этому поводу переживаю а вот обиходный я бы рекомендовал э, себе оставлять потихоньку если есть возможность раздобыть такой мешок пожалуйста раздобуйте если возможности нет ну просто тогда просите чтобы вам, вам предоставляли на сдачу, давали именно такие монеты и всегда-всегда откладывайте то, что вам кажется в штемпельном блеске, и потом дома уже посмотрите при нормальном свете сейчас, конечно, я уже записываю это видео потому что, вечером, потому что целый день я выбирал время и занимался перебором, только к вечеру видите, записываю для вас этот ролик, вот я считаю, что монеты такие будут пользоваться спросом. Люди будут готовы покупать для коллекции, для альбомов. Данные монеты я в роллах не видел в продаже. То есть, скорее всего, мешковое состояние можно находить. И вот таким вот методом перебора, покупки, можно находить хорошие, хорошие монеты. Давайте вам сейчас еще покажу 2001 год. Да, это которая чуть хуже да И вот та которая в штемпельном состоянии да посмотрите вот можно вот так вот покрутить я не путаю а то вам сейчас расскажу где какая монета ну вы видите в принципе сами да и такие монетки откладывайте И наполняйте свой, свой набор коллекции монет 1 гривна. Потому что действительно все меняется. У нас сейчас ситуация меняется, политическая ситуация. Я еще до выборов записываю этот ролик. Так что посмотрим, как у нас будут развиваться ну, нумизматика. Видите, чем больше изменений, тем интереснее наблюдать, как уходят какие-то конкретные монеты. Да? Спасибо, что посмотрели, друзья. Поставьте лайк, если хотите, чтобы новый ролик вышел поскорее пишите свои комментарии, подписывайтесь, конечно, на канал. Всем хорошего дня, всем пока!